Добрый день, уважаемые ценители кукол Ребар. Меня зовут Виктория Залеская. Сегодня я вам покажу мальчика, который уже выставлен на продажу. Нами продается на ярмарке мастеров, а также на международном аукционе. Вот у него сосочка вставляется. Желательно брать сосочку маленькую, чтобы было удобно вставлять в ротик. 0,3 размер. Вот. Мальчик этот изготовленный из силикона Экофлекс. 50. Достаточно упругий, но в то же время на ощупь похож на ребеночка настоящего. У нас есть шапочка, костюмчик специально подобранный для него. Такие волосики. личнего цвета. Глазки стеклянные. В этом рыбарне у нас бровки прошиты, Васки карева цвета. Сейчас мы его вразденем. Антицарапочки. На ручке. Эта кукла не имеет функций, как некоторые другие. То есть мальчик не пьет, не писит, у него нету скелета. Но он достаточно податливый и гибкий. Его можно купать по мере загрязнения. Не каждый день. Волосики мыть. Расчесывать. Волосики после мытья желательно обработать специальным кондиционером для волос. То есть, как как будто бы помыли волосики, потом намазали кондиционером, смыли, и потом нужно расчесывать специальные расчесочки. Вот такие ручки. Головка тут съемная. Отдельно. Вот шуфчик. Но приклеена к телу. Поворачивается. Во рту, как обычно, язычок, десну, такие лобки. Ножички. Сейчас спинку покажу. Спинка крупная. До новых встреч. Всего хорошего. Я с вами прощаюсь. Ждите новые видео.